На скамейке над его пустой головой Играют на флейте, но он не флетист Для чего ему этот простор? О, он слишком спокойный, чист Он слишком Людовик второй. Людовик второй. Тайны ночей, тайны восьми свечей О, он рад от того, что он жив От того, что он так лежит Просто лежит О -о -о. Людовик Второй Брат мой Людовик Второй Сын мой, Людовик Второй, ты я явился ранней весной. Людовик Второй, Людовик Второй. Тебя уже точат ножи, ну давай поскорее бежим. О, как странно, что ты еще жив Людовик Второй Людовик Второй второй, лежу на скамейке в метро, я сплю только что за такой, летист поет надо мной, поет у меня в голове, как в траве. В голове, в голове, как в прове, но большой ночной хой. Не пускай домой Постовой, часовой Мешает вернуться домой Лунный